Я непосредственно сейчас буду рассказывать все о маркетинге все разрисую покажу как все это работает и попрошу вас тоже не отвлекаться да потому что времени у нас не так на самом деле много как бы хотелось лучше это время потратить на какие-то благие дела там на рекрутинг и так далее вот давайте начнем так друзья я представляю вам маркетинг x profit точнее это смарт контракт x profit который работает на сети Binance Smart Chain, да, то есть данный смарт-контракт создан на Binance Smart Chain, то есть у нас основная монета, которую мы будем использовать для оплаты, это монета BNB, да, и не только для оплаты, мы, соответственно, эту монету с вами будем зарабатывать. Это топовая криптовалюта, как вы знаете, она принадлежит э, бирже Binance, это самая крупная биржа мировая по криптовалютам, и, соответственно, данная монета, она очень неплохо растет, и за последние несколько лет она выросла там от 5 долларов до 350, даже, по-моему, вырастала до 600 долларов. Вот, поэтому выгодно очень ее зарабатывать, но, несмотря на это, все э, тарифы, которые будут представлены, да, все тарифы оплачиваются в эквиваленте в долларах, да? то есть, например, если вы покупаете какой-то пакет, оплачиваете вы его в BNB. Но э, это будет эквивалент долларам. Ну, например, первая площадка у нас стоит 5 долларов, да, то есть 5 долларов вы оплачиваете именно в монете BNB. То есть вот таким вот образом все это будет работать. Итак, наш маркетинг-план, состо... он на самом деле гибридный, очень прибыльный. И начнем мы, наверное, с первого, так скажем, бонуса, который называется x 51 по-другому можно перевести как то есть это умножение ваших денег в пятьдесят раз по-другому это пять сто процентов то есть вы сможете получить пять сто процентов но не путайте это с инвестициями здесь нет каких-то инвестиций вы не вкладываете деньги под какой-то определенный процент эти деньги они просто заложены у нас в маркетинге и соответственно вы их получите. Каким образом выглядит вот этот вот первый бонус x51? Доступен он абсолютно каждому человеку, который активирует хотя бы один пакет. Но лучше, конечно, активировать больше пакетов, о них я чуть позже расскажу. Маркетинг строится Каким образом. Представим, что это компания, например, либо вы, и у каждого человека, у каждого партнера есть всего лишь две ноги. То есть у нас бинарная система. И эта бинарная система выстраивается на 10 уровней в глубину на самом деле уровни намного больше да но для вас это 10 уровней в глубину для того чтобы получить как раз вот этот вот э, бонус x51 сама структура выстраивается сверху вниз да то есть вот так вот сверху вниз как вы, как вы понимаете да то есть представим что например это я либо эта компания например первый мой партнер пойдет влево второй мой партнер пойдет вправо третий мой партнер пойдет опять влево потом слева направо и так далее. Да? То есть сверху вниз, слева направо. То есть вот таким вот образом строится у нас структура. Вот какие-то глаза нарисовал. Понятно, да? И таким образом каждый партнер получает, по сути, может получать переливы. Точнее, получает переливы. Потому что представим, что это, например, я, это тут мои партнеры, вы попадаете, например, от меня, то есть пришел какой-то партнер, попал, например, вот сюда, Соответственно, следующие партнеры, которые пойдут и от меня, и от этого партнера, да, они пойдут слева направо, сверху вниз, грубо говоря, и будут постепенно заполнять этот глобальный бинар. Что вы получаете, когда покупаете себе площадки в Экспрофи? То есть первый бонус, по которому вы не, обяз... не то что не обязаны, вы можете не совершать каких-то квалификаций, то есть вы даже можете никого не пригласить, то есть не успеть еще даже кого-то пригласить, вы получаете бонус с каждого партнера, который под вас попадает, 2,5% от оплаты пакета. То есть, например, человек оплатил какой-то пакет, опять же, представим, что, например, вот это вы, вы еще никого не успели пригласить, под вас уже попадают какие-то партнеры по переливу. И с каждого этого партнера вы, соответственно, получаете 2,5%. То есть, неважно, ваш это личный партнер, либо это по переливу пришли и так далее. Таким образом, при заполнении 10 уровней этого бинара вы получаете, то есть вы увеличиваете ваше э, вложение в покупку данного смарт-контракта 51 раз, либо на процентов. Если мы берем, например, первую площадку, которая у нас стоит, опять же, в BNB всего лишь 5 долларов, но я рекомендую, конечно же, заходить на более крупные площадки, потому что если вы хотите реально зарабатывать большие деньги, то это просто, знаете, как просто попробовать, но время, оно стоит намного дороже, поэтому сразу заходите на больше. То есть Ваши 5 долларов превращаются, то есть если мы их умножаем на x51, uh, в 250 долларов. То есть это без каких-либо усилий с вашей стороны. На самом деле, это еще не все по этому бонусу, но я отложил, как говорится, самое вкусное напоследок, да, то есть на uh, конец презентации, я чуть позже об этом тоже расскажу. Итак, по первому бонусу мы с вами разобрались. То есть, это бинарная система на 10 уровней в глубину. Вы активируете аккаунт, приглашаете партнеров, либо, если даже не приглашаете, в любом случае, при заполнении данного бинара вы получаете X51, либо, если это ну, матрица, не матрица, точнее, а бинар на 5 долларов, вы получаете 250 долларов при заполнении этой системы. Итак, сейчас я этот бонус теперь стираю. Это был первый бонус по которому зарабатывают абсолютно все, даже если вы являетесь новичком и не умеете никого приглашать, соответственно над вами будут стоять партнеры, которые умеют это делать, и ваша структура постепенно будет заполняться. Следующий бонус это бонус 40 процентов с каждой продажи. То есть если вы не просто сидите и ждете, пока за вас кто-то будет заполнять этот бинар, а сами работаете, то с каждой личной продажи, то есть, когда человек покупает какую-то площадку, а у нас их сейчас сразу скажу 15, то есть 15 площадок, первая стоит 5 долларов, следующая стоит, соответственно, 10 долларов, потом 20 и так далее. То есть площадки удваиваются постоянно 5, 10, 20, 40, 80, 160 и последняя площадка стоит чуть больше 80 тысяч долларов. То есть вы постепенно можете дойти до этих площадок и, соответственно, там зарабатывать. Представим, что у вас какой-то партнер купил последнюю площадку за 80 тысяч долларов, и вы сразу получаете 40%. То есть, по сути, вы сразу получаете себе деньги на покупку машины, либо квартиры, либо куда-то хотите, можете вообще переезжать, жить в другую страну. То есть 40% с любой вашей личной продажи. То есть, чем больше вы продаете, тем больше вы получаете. На самом деле, с каждого партнера вашего вы можете получать неограниченный доход. И э, в течение данной презентации вы это поймете. В общем, запомнили, да? То есть 40% за ваши личные продажи. Это второй бонус. Переходим к третьему бонусу. Это бонус поколений. Бонус поколений рассчитывается у нас следующим образом. То есть у нас э, он идет на три поколения в глубину. То есть это первое поколение 5% с продаж, второе поколение 3% с продаж, и третье поколение вы получаете 2% с продаж. Каким образом это происходит? Смотрите, опять сейчас нарисую ту же самую нашу бинарную систему, то есть две ноги, да, и вот так вот пойдем вниз. Просто нарисуем саму систему. Ну, я думаю, наверное, достаточно будет. Ну, и вот здесь вот подрисуем еще. Вот так вот. Представим, что это вы. Вы приглашаете партнера, да? но ну, допустим, под вас уже кто-то встал, то есть это абсолютно не важно, и ваш партнер встал, например, на второй уровень от вас, либо там на третий. На самом деле не важно, на каком уровне будет стоять ваш личный партнер, партнер второго уровня, партнер третьего уровня. То есть глубина может быть абсолютно любой. То есть это может быть сотый уровень, 150 уровень, то есть абсолютно не важно. Но как только вот этот ваш партнер, ваш личный партнер первого уровня, Делает продажу, например, он пригласил другого партнера, тот купил пакет, вы сразу же получаете за его продажу, то есть за его действия, он получает, соответственно, партнер 40%, то есть бонус, первый э -э лидерский бонус, да, так скажем, а вам при прилетает от него вот эти вот 5%, 5% с каждой продажи. То есть чем сильнее ваши партнеры, то есть чем больше они делают продаж, тем лучше, да, то есть тем больше вы зарабатываете вот этот вот бонус 5% с каждой продажи данного пакета. Следующее, если вот этот партнер, которого пригласил ваш личный партнер, также делает продажу, то есть, например, пригласил партнера какого-то, он купил смарт-контракт, то вы от этого, то есть вот этот партнер, соответственно, получает бонус 40% изначально, да, этот партнер получает бонус 5%, да, то есть вот это вот поколение, да, а вы, соответственно, получаете вот дополнительный бонус 3%, то есть от второго поколения ваших партнеров. Ну и, соответственно, бонус 2% вы получаете от партнеров, которые находятся на третьем уровне и также делают продажи Здесь есть еще одна фишка, о которой я тоже расскажу. То есть вы можете получать все эти бонусы вплоть до 40%, даже не от ваших личных партнеров. И как это будет происходить, я вам сейчас тоже расскажу, но через, так скажем, один шаг. Точнее, не, не через один шаг, а прямо вот сейчас я это все нарисую. Я думаю, с бонусом поколений понятно, да? то есть, давайте еще раз подытожим. Вы можете получать с каждой продажи ваших личных партнеров вплоть до третьего уровня, то есть не ваших личных, да, то есть личные партнеры делают продажи, вы получаете 5%. Партнеры ваших личных партнеров делают продажи, вы получаете 3%. И партнеры партнеров ваших личных партнеров, когда делают продажи, вы получаете дополнительно 2% от каждой продажи смарт-контракта. Но это еще на самом деле не все. Как вы понимаете, да, у нас здесь не одна площадка. И давайте я сразу нарисую эти площадки и расскажу о бонус, который называется компрессионный бонус. Да, то есть когда вы, например делаете чуть больше, чем делают ваши вышестоящие партнеры. Я сейчас нарисую здесь, давайте лучше пошире, наверное, чтобы было понятно. Представим, это у нас первый стол, который стоит 5 долларов, например, второй стол у нас стоит 10 долларов, третий стол у нас стоит там, 20 долларов, к примеру, да, и потом 40 долларов. 40 долларов. Представим, что это вы. На первом столе, да, и у вас, соответственно, там строится структура. Потом, опять, это вы, к примеру, опять строится структура. Сейчас мы разберемся с этими делами со совсем, да. Здесь вот так вот нарисую, тут вас уже нет. Ну и, соответственно, давайте четвертый стол тоже так же прорисуем, потом дорисуем. Смотрите, представим, что это вы, это ваш первый стол. А вы купили первый стол купили второй стол, и, соответственно, к вам приходит партнер, например, сюда попадает, то есть партнер вашего первого уровня, с которого вы получаете 40%. 40% вы, соответственно, с него получили. Этот партнер покупает, соответственно, не только первый стол, но и покупает еще второй. На втором столе вы также есть, он под вас попадает, уже неважно куда, то есть он может попасть там и в первую линию, может там и в 120-ю линию, неважно, да, то есть он перешел просто в этот. следующий стол вы также получаете от него 40%. Ну и, соответственно, от всех его продаж, вот этот вот лидерский бонус, смотри, поколения в глубину, 5-3-2, вы также от него получаете. Но если вдруг у вас, например, куплено только два стола, вот этих вот, а ваш партнер такой думает, да зачем мне два стола, я хочу зарабатывать больше, и покупает третий стол. Соответственно, что происходит? Вас на третьем столе, вот на этом, нету, да? а этот партнер уже этот стол покупает. Таким образом, смарт-контракт ищет вашего вышестоящего партнера, который вас лично пригласил и смотрит, есть ли у него третий стол, если у него нет третьего стола, то есть не куплен, а есть у его вышестоящего партнера, то соответственно этот человек, минуя вас и вашего вышестоящего партнера, идет выше вышестоящему партнеру, например, вот он, представим, да, и становится, например, сюда, к примеру, да, то есть, но ну, на самом деле место не важно, куда он стал, но становится сюда. И что происходит? То есть вы упускаете свою прибыль, которая 40%, это лидерский бонус, да, то есть 40%. процентов. эти 40% уходят вот этому человеку, который этого человека даже не приглашал. Соответственно, все бонусы, бонусы поколений, да, когда он начинает делать продажи на этом уровне, да, то есть он продает там, сделал две продажи, то есть 5% по 5% уходит этому человеку, да, то есть который не приглашал. 3% опять уходит там этому человеку и так далее. То есть, я думаю, вы понимаете. Это и есть бонус компрессии. Поэтому, когда вы начинаете строить бизнес в самом начале, не только в самом начале, в любом случае, да, то есть вы должны понимать, что бизнес – это не просто сидеть и ждать от моря погоды, когда вам там зальют структуру, да, там, э, лидеры, которые работают. Вы должны сами прекрасно понимать, то чем больше вы сами пригласите людей и будете покупать больше площадок, тем больше прибыли вы получите. Потому что, опять же, для того, чтобы, например, отбить свои вложения в этот бизнес, вам по сути нужно всего лишь два партнера, то есть сделать две продажи. Я уже не говорю о бонусе, который называется X51, который в любом случае увеличит ваше вложение там, в 51 раз. Поэтому, когда вы регистрируетесь, не теряйте за, ну, время, как говорится, даром. и заходите на максимум площадок, ну, на максимальное количество площадок, на которые можете зайти. Что вам нужно будет сделать для того, чтобы этого партнера вернуть? Да? Понятно, что в этой матрице, он, не матрица, а в этом бинаре он уже к вам не вернется. Да? то есть, ну, По сути, вы не сможете с него получить этот бонус. Но для того, чтобы вам вернуть этого партнера, вам нужно прокупить следующую площадку, то есть прокупить третью площадку и четвертую. Да? то есть в любом случае рано или поздно он перейдет на четвертую, там, на пятую и так далее. И э, когда вы покупаете третью, вы, соответственно, опять там куда-то сюда встановитесь, либо под него попадаете, уже неважно, да? то есть распределение идет сверху вниз, слева направо. Вот. Но когда вы покупаете, например, четвертую, площадку вы купили, там куда-то встали, этот партнер тоже такой, ага, все, пора, мне заработал денег, покупает четвертую. Соответственно, он опять становится под вас, и вы опять получаете этот бонус 40% от его, соответственно, активации. Я думаю, с этим мы с вами разобрались. То есть давайте еще раз подытожим. Для того, чтобы не упускать вознаграждение, вы должны быть как минимум на один шаг впереди своих партнеров. Все. Заранее, когда будете регистрировать их, спросите, на какое количество площадок они заходят. И если они говорят, что мы заходим на такое количество площадок, например, на 10, да, соответственно, вы должны как минимум зайти тоже на 10, да? а лучше на 11, потому что они потом решат, нет, я лучше пойду на 11 и так далее. То есть вы должны это тоже понимать, чтобы не упускать вот эту прибыль, потому что эта прибыль может превысить в несколько раз ваше вложение в покупку площадки. Итак, давайте идем с вами дальше. Самый интересный, не только самый интересный, да, но и самый жирный бонус, который мы назвали бонус бесконечности. И поэтому данный маркетинг дает вам возможность зарабатывать с вашего партнера, с каждого вашего партнера, неограниченное количество денег. Как это выглядит? Мы с вами уже рассматривали бонус, который называется X51 в самом начале. Да? По этому бонусу вы получаете 2,5% с каждого партнера, который попадает в вашу структуру. Структура выглядит вот таким вот образом. Да? Как вы помните, это бинар который заполняется до 10 уровня, и, соответственно, с каждого этого партнера вы получаете по 2,5%. Вот. Но есть следующий бонус, который называется бонус бесконечности, и он помогает вам зарабатывать просто неограниченное количество денег по этому виду бонуса. Это будет уже не X51, это может быть X151, X1051, X551, то есть сколько угодно. Каким образом это работает? Для того, чтобы активировать этот бонус, вот этот следующий бонус бесконечности, давайте его нарисуем вот таким вот образом, да, то есть петля бесконечности, вам нужно 14 активных партнеров, 14 партнеров, которые к вам пришли, и а, прокуплены две следующие площадки. То есть, если у вас куплена первая площадка, вы хотите на ней активировать бонус бесконечности, то вам нужно купить вторую площадку, третью площадку, и, соответственно, чтобы у вас было еще 14 партнеров. Как только вы выполняете вот это условие, что происходит? Вы можете сделать так называемый апгрейд, то есть вы еще раз оплачиваете, допустим, это не обязательное, так скажем, требование, но вы можете еще раз оплатить, например, стоимость данной площадки, и у вас уже вместо бинара у вас развивается 4 бинара, то есть у вас появляется еще две ноги. Что это вам дает, да, то есть какие преимущества? То есть если вы стоите, соответственно, где-то стоите, то у вас, опять же, переливы сверху начинают заполнять вот эту вот вашу систему. То есть ваш второй бинар. Но, соответственно, не надо сидеть и ждать от моря погоды, надо и самому, соответственно, над этим работать. То есть если у вас есть 14 партнеров, я думаю, вы еще и 28 там точно пригласить. Таким образом, у вас появляется еще один бинар, который опять опускается на 10 уровней в глубину. Но на самом деле, если вы внимательно слушали, я думаю, вы прекрасно понимаете, что эту квалификацию можете выполнить не только вы. Эту квалификацию может выполнить каждый из вот этих вот партнеров, которые стоят под вами. И что тогда получится? То есть у партнеров, у которых под вами был бинар, у них станет 4 нар. То есть, по сути, под вами начнет расти структура во все стороны. Как только партнеры выполняют вот эту квалификацию, соответственно, они опять же делают апгрейд, да, это могут быть ваши личные партнеры, если личные партнеры делают апгрейд, вы опять получаете свой бонус 40%, понимаете, да, то есть лидерский бонус 40%, потому что ваш личный партнер, опять же, выполнил квалификацию, сделал, у него 14 партнеров появилось, и он решил открыть второй бинар. Как только он его открывает, соответственно, он делает еще раз оплату, вы опять получаете 40%, и что происходит дальше? А дальше у вас происходит просто неимоверный рост структуры, который помогает вам зарабатывать не просто на 10 уровней глубину, да, а на сколько угодно э, бинаров в ширину. Потому что можно пригласить, например, еще 14 партнеров дополнительно. Да, то есть вторая, третья площадка у вас открыта. То есть уже не нужно делать эту квалификацию. И открыть не 4-нар, а 6 нар. Понятно, да? Таким образом каждый из партнеров, будет стремиться не просто, как говорится, сидеть на месте, да, а развивать свою структуру, развивать свою сеть и зарабатывать в разы больше, чем просто на каком-то пассивном доходе. Но, друзья мои, те, кто не умеет приглашать, давайте я вам покажу еще одну интересную фишку. Еще одну интересную фишку. Сейчас я вот это сотру, да, чтобы вы понимали. То есть есть люди, которые не умеют приглашать, есть люди, которые только учатся, обучаются и будут делать это в ближайшем будущем. Мы также оставляем эти 2,5%. Представляем, что вот это, это человек, который давайте вот так вот его нарисуем, такой грустный немножко, он не умеет приглашать и думает, ну все, я здесь ничего не заработаю. Но на самом деле это не так. Потому что если под вас пошли переливы, например, да, то есть переливы от ваших вышестоящих партнеров, и, например, вот этот человек, вот этот человек, он выполнил квалификацию, пригласил 14 партнеров в глубину. Да, то есть у него там образовалось уже 14 партнеров. То есть они заполнили там э, какую-то определенную э, его структуру. Что этот человек делает? Он такой думает, да, пора делать апгрейд. То есть у меня уже там структура есть, хочу вторую, себе второй бинар. Получается, что этот человек просто открывает второй бинар. А вы, как обычный партнер, который даже никого не пригласил, вы начинаете зарабатывать, опять же, с этого бинара дополнительные проценты. Да? То есть с каждого человека, который в этом бинаре появляется, до 10 уровня, опять же, да? то есть ограничение всегда 10 уровней, вы опять же начинаете получать по 2,5%. То есть ваши вот эти 51x могут превратиться, опять же, в несколько на, намного больше иксов, чем вы предполагали. И представим, что это не один человек такое сделает, да? то есть не один человек это повторяет. Например, хотя бы 4, допустим, вот эти вот четыре человека. Что произойдет? Да? У этого будет 4 на, у этого 4 на, у этого 4 на и так далее. А вы сидите и думаете: блин, я уже заработал столько денег, дай я тоже расскажу какому-нибудь знакомому, что здесь можно зарабатывать, да? то есть на этом смарт-контракте. Все. Вы показываете свои результаты. Люди, соответственно, регистрируются и начинает строиться ваша команда, потом вы делаете то же самое, ваши партнеры делают то же самое, дублируют вас. И получается, что это и есть самый настоящий бонус бесконечности. По сути, здесь нет какой-то прям определенной глубины. Она ограничена именно маркетингом, да, потому что сюда заключены именно вот эти вот проценты, которые мы можем выплатить в маркетингу Но ширина не ограничена, да то есть вы можете ширину выстраивать какую угодно. И каждый раз, когда, опять же, партнер делает апгрейд, он может это сделать один раз, может сделать два раза, может сделать это пять-десять раз. Каждый раз вы получаете 40% лидерский бонус. Каждый раз вы получаете, опять же, 2,5% да, от него, потому что он стоит в структуре, да, то есть эти 2,5% сюда уходят. Вы каждый раз получаете от того, что его партнеры делают 5 цик апгрейд 5% с их апгрейдом, потом 3% и 2%. По сути, здесь можно зарабатывать, как я и сказал, с одного партнера неограниченное количество денег. Самое главное, чтобы эти партнеры работали да, и развивались вместе с нами и с нашей компанией. На этом, друзья, все. Вроде бы я все рассказал, про все бонусы э, вам ответил.